Привет, это канал Водовстри, мои ведущий Ани Клян. Сегодня я хотел бы поговорить о новом патче 9.20.1, а также о том, что возможно появится до нового года. Начнем с патча. Патч у нас выходит в середине октября. До него у нас будет две итерации, возможно три, но пока запланировано 2. Первая у нас 21 сентября и вторая итерация 5 октября. Главное изменение это перебалансировка немного LT 60 уровня и ап британцев, которые мы так долго ждали в прошлом счете лично я очень рад потому что у меня британцев много а также будет перевод машины вожди осталось совсем немножко машин и внесен ряд изменений в матчмейкер ну и другие изменения которые пока еще неизвестны самое главное плюшка данного патча это то что у нас десятка фв 215 б будет заменен на другой танк мы этого ждали помню несколько лет мы все обещали обещали наконец-то свершилось есть у вас на момент выхода патча 920.1 в ангаре находился танк пвдс 15 б то его уберут, и на его место у вас появится Супер Конкуайр. А пвдс 15 б получит статус зонной машины и будет таким же, как Фодж-155. Экипаж у вас переобучит на Супер Конкуайр. Камуфляж, надписи, эмблемы перенесутся на Супер Конкуайр, соответственно. Оборудование снимется, а статистика и отличительные метки останутся на Фодж-15Б, и сперва у вас будет чистый. И вам придется заново все это набивать. Что, в принципе, с моей стороны, ну, я считаю, по крайней мере, правильно. Помимо всего прочего, <кхм> Антон Панков дал кое-какие ответы. Я сейчас их немножко зачитаю вскользь. Он сказал, что у нас будет песочница с HD-картами уже совсем скоро. Это будет до Нового года. Когда его спросили, будет ли 10-я нация, он сказал, что это хороший вопрос. И какой-то момент точно будет. Ориентировочно это будут итальянцы, которых ну просто нельзя делать, они реально воевали, у них были некоторые послевоенные разработки. По поводу ктуров, он сказал, что в больших, больших танках в основном в рандоме скорее всего это не появится, но возможно в каких-то режимах игровых, с которыми сейчас экспериментируют, они появятся. Также он сказал, что в команде баланса был ряд изменений, поменяли основное руководство. Очень, так же он сказал, что очень сложно править старые премиум танки, что-то в нем дернешь и начинается либо недовольство, что им сделали, а. особенно по этому поводу переживают европейские игроки. Либо наоборот, что улучшили недостаточно. Старые танки правят, а вот с ужасом ждет момента, когда они решат вопрос, что сделать с КВ-5 кстати это танк, баланс которого регулярно откладывается, в общем не боятся испортить легендарную одну из первых машин в нашей игре, я с ним полностью согласен, как бы ее все-таки не вывели вообще из игры, но я думаю навряд ли. Также он сказал, что они работают над новой системой кастомизации и, дай бог скоро смогут нам это показать на песочнице. Будет гораздо сложнее настраивать окраску, больше вариативности а дадут в руки игрокам, дадут возможность э, менять размер пятен, настраивать там всякие такие штуки. Вот. И пока все это требует огромных заработок, соответственно, по интерфейсу. И для кастомизации им нужен новый интерфейс. Трехмерные кастомизации сейчас э, тоже ввозятся, у них есть технические прототипы 2D кастомизации, он выглядит очень хорошо, и который дает в, в руки игрокам очень много настроек, так что когда внешняя покрашенная машина будет, возможно, это будет очень-очень... Красиво. Ну, он сказал, что розовых танков не будет. Например, из-2 розовых точно не будет. Конечно, были в истории розовые танки, но они такого нам не сделают. Также намекнули, что готовится очень классный новогодний ивент. Лично мне елка понравилась, хотя я, конечно, ее купил. Но у меня друзья проходили, я приз тоже делал, пробовал, что В принципе, идея неплохая. Кстати, будет анонс и деталь по проекту «Калибр». Он будет раскрыт на Baggefeсте в этом году. И будет ЗБТ и альфа-тестирование. Так что планы у них большие. Скоро мы этого знаем. Также сказал, что ему не нравится текущая реализация бустера ввод. Будут что-нибудь с ней делать, будет менять. Ему не по душе временные рамки, которые устанавливаются. И его весит таймер, который надо над тобой капать. Возможно, количество боев сделают. Так, секунду, что А возможно количество боев сделаем, пока не знаю, открытый вопрос. Вот как-то так. А по поводу льготов, раскрыл информацию. Очень грустно иметь такие исключения в игре. В свое время Сережа Братовский возмущался, когда начали льготные уровни боев делать. Сейчас, да, понятно, что это была большой ошибка. По отдельным льготам танкам есть проблемы, их для баланса готовят. Будут некоторые машины переделываться, возможно какие-то машины вообще уберут. И будет такое предложение, как продать его за золото. В принципе, конечно, мне жалко будет расстаться с некоторыми машинами. Но, с другой стороны, от некоторых кактусов я избавлюсь. По поводу колесной техники, бронетехники, ему очень хочется технически катать в фановом режиме. Как он уже говорил, мы ничего не выбрасываем, все в дом. Конечно, очень много нужно настраивать, а физику колесных машин делать Очень охота есть некоторое количество колесных машин исторически тянущих на десятую уровень, ну примерно ветки ЛД. Поэтому рано или поздно будет. А вообще хочется в игре иметь возможность э, поделать какое-то количество машин, которые смогут подменять. Но это так, на этом он больше смеется. А по поводу скрытой статистики скажу, в общем, э, возможно ее все-таки скроют. Фичу, как он сказал, по открытию статистики нужно делать, но там есть целый ряд нюансов. Есть, в первую очередь, это за тем, что клиент у нас открытый, они хотят его больше закрыть. И уже есть база статистики всех игроков. И в принципе, никто не мешает мододелам это все добавлять. не обновленную статистику, а старую загружать. Но они, возможно, это будет бороться, будут бороться с этим тем, что не будут допускать в моды показ этой статистики, потому что, как вы знаете, у нас будет скоро сайт, в котором будут разрешенные моды, если мод был не разрешен, вы его просто не поставите. Вот как-то так, извиняюсь за сумбурное ответную. тут немножко температуры, поэтому как-то так, ну, немножко мажусь за свой сбивчивый текст. Надеюсь, данное видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.